Надо мною крылом взмахнула И душа покрылась печалью Про себя тихонько всплакнула О, душа моя недотрога Почему ты не из железа? На тебе не могли бы невзгоды Оставлять на живых серые мысли не дает ни сна ни покоя и душа истомившись в сталь, о своем избавлении просит и молитвы